что пришло время разбавить футбольную неделю смешанными единоборствами. Лазил я тут, смотрел коэффициенты на Лигу Европы И случайно наткнулся на бой Марсио Сантоса против Михаила Лохвердиана Да, это не особо хайповые бойцы, не особо известные Но, тем не менее, что-то вот мне захотел взять, да, выделить какое-то время на рассмотрение этого боя Бой будет проходить в рамках турнира AMC Fight Night Global но ну, это не особо известный промоушен в мировых кругах Но, тем не менее, в России его знают, это российский промоушен Ну, давайте приступим Марсио Сантос, довольно-таки неплохой боец Смотрел я его поединки Довольно-таки опытный боец Неплохой кардио у него Хорошая борьба, неплохая стойка Довольно-таки конкурентный бой Показал он с Александром Шлеменко Я бы сказал даже, что довольно-таки равный бой Судьи отдали все три раунда Шлеменке Ну, да, Шлеменко вроде бы этот бой выиграл Но, тем не менее, раздельное решение судей Все-таки было бы, наверное, на, мой, на мой взгляд, более предпочтительнее тут, чем единогласное Бой с Александром ну, нету смысла его рассматривать, потому что все-таки Александр Емельяненко Это не тот боец, которого мы видели в прайме Это не тот боец, даже которого мы видели в Ахмате Далеко не те у него кондиции, сами знаете почему Но, тем не менее, для Марсио Сантос это был довольно-таки хайповый бой Я, допустим, не знал до боя с Емельяненко, кто такой Марсио Сантос Ну и Михаил Вердян, я так понимаю, решил попробовать забрать кусочек этого хайпа Потому что все-таки Сантос стал более известным бойцом после этого боя. Ну, почему вы его не попробовать, да и не победить его. Так, Михаил Лохвердзян. Посмотрел я пару боев этого бойца. Как-то не особо меня впечатлил. Есть проблемы у Лохвердзяна с борьбой против хороших бойцов. Против хороших борцов. Мне кажется, что у Марсио Сантоса довольно-таки неплохой уровень борьбы. Я думаю, что вполне вероятно, что Сантос доставит Лохвердзяну проблем в партере. Да и я думаю, что он сумеет его перевести. И по карту, мне кажется, Марсо Сантос получше выглядит. Да, и в принципе рычагов для победы, на мое мнение, у Марсио Сантоса побольше Плюс Марсио Сантоса и поопытнее боец Да, я все-таки буду болеть за бойца с постсоветского пространства Все-таки как-то поближе, чем а, Бразилия Но, тем не менее, ставочку сделаю я на победу Марсио Сантоса И коэффициент на это довольно-таки неплохой Ну и Луфердяна есть шансы, конечно, он может пробить Марсио Сантоса Но Все-таки, если рассматривать вариант с развитием полного боя Все-таки мне кажется, что... Марсуа Сандуса больше шансов Выиграть его Вы же оставляйте свои комментарии под видео Подписывайтесь на канал Стараюсь для вас сделать интересные обзоры Подобрать достойные коэффициенты Ну от вас хотелось бы увидеть подписку Все, давайте, ребята, пока, до следующего видео